машины что ли там колесо вывернутые почему не повезет сейчас поедем почему это машина едешь не скажешь через кто такие не знаю. это вот воду, наверное приезжает Что вот у ну, нас... он весь вот а ну, с обоих какие. Че, это, а это он, как еще он у них стоял? Да. Сейчас, а ну, что -то, что -то. No. На ровной дороге опасный, не раз. Чот, Чот здесь устроил, Я еду и смотрю в.